Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам рассказать о сообществе Копилка. При регистрации вам дают бонус для старта. Это 10 долларов. При первом минимальном вкладе еще а, на ну, пополнение минимум на 20 долларов вы получаете бонус за первый взнос. Плюс 10 долларов. На эти средства вы создаете программы. Вот, заходите в график выплат. Создаете программу на первой неделе с вносом 10 долларов с выплатой через одну неделю 11 долларов. Создаете на второй неделе со взносом 20 долларов с выплатом через две недели 22$. доллара. И создаете на третьей неделе с вкладом 10 долларов с выплатой 11 долларов через три недели. Каждую неделю график смещается на одну неделю. Вот был у вас на третьей неделе, потом неделя проходит уже на второй. И потом опять создаете на третьей, и у вас график уже ровненький. И вы будете зарабатывать, если вы будете без вложения зарабатывать, на минимум на 10 долларов, вы будете каждую неделю получать по одному доллару прибыли. Это в месяц 4 доллара. Если вы будете с минимальным вложением 20 долларов, вы уже будете Зарабатываю 2 доллара в неделю и 4 доллара в месяц. Перейдем на главную. Покажу вам личный кабинет в данный момент. Это ваш основной баланс, к которому вы можете выводить деньги. То есть доплата это бонусные средства, которые только, только использовать можете на программы. Ну и промо-счет, который действует. Если есть, имеются промокоды там 20% и так далее. Это вот выплата недели, которая ожидается у меня на этой неделе. Сумма взносов ожидается выплаты по всем программам. Адаптация проходит раз в 4 недели. Прогноз адаптации это капитал ваших программ и сколько я сделал вклад на этой неделе. Мой ролл текущий. Какую сумму я уже тут взносов, выплат, как видите, индекс помощи, которые ты помог сообществу, а потом помогли тебе. Ну и ваша текущая карма. Каждую неделю иметь нужно хотя бы 25% кармы. Ну, при для новичков она всегда будет повышенная. До 16 недели включительно. Это программа взаимного финансирования идет. Вот моих активных 10 программ показывают, сколько я вот внес. И сколько я получу. 35,62. Когда выплата, день пишется и время. Как вы видите. Тут имеется партнерская программа. Если ты приглашаешь друзей, ты всего с каждого вклада получаешь 10%. Например, если он инвестирует в проект 100 долларов, то ты сразу тебе приходит 10 долларов партнерски, которые ты сразу можешь выводить на, свою, на свой кошелек. Можно вывести как на Perfect, на NixMoney, платежную систему, и Coin биржа. При первом выводе, если вы инвестируете менее 100 долларов, вам нужно сделать верификацию данного кабинета, чтобы у вас был открыт доступ для вывода. Там ничего сложного нету. Плюс тут имеется матрица на приглашенных. Покажу вам данную матрицу. Вот захожу я в партнерскую. Матричный бонус. Вот. У меня пока она, как говорится, неактивная пока еще матрица. И за каждого за каждого третьего человека вы получаете бонус 15 долларов за первых трех активированных людей. Ну, матрицу нужно приобретать за 1 доллар. Вот, ну, нажимаете вот, создать матрицу. Как видите, стоимость активации 1 T. А это 1 доллар с вашего основного счета. Новым участникам добавляется активированная мак. Матрицу добавляется все три партнера. Она будет закрыта и вы получите бонус 15 тет. Также вам будет возвращена стоимость активации матрицы. Как видите. В проекте очень выгодно участвовать. Работает он уже более 10 лет по всему миру. Выплаты первая выплата вам может позвонить сотрудник первый, ну, первый несколько раз, ну, там да, спросить вашу Какую систему выводите, сколько выводите там, например, название там любой вашей программы и выплата вам в течение суток приходит. Ну, это первый несколько раз, потом уже Выплаты приходят автоматом, как и мне. Внизу описания будет ссылка на регистрацию, на мои контактные данные, которые вы можете со мной связаться. Я вам помогу зарегистрироваться, ну и создать данные программы. Будут вопросы, пишите как в YouTube, так и по моим контактам. Я всегда на связи. Всем удачи, инвестируйте и зарабатывайте. Всем удачи, друзья, всем пока.